Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о курсе 5600 рублей в день на поиске картинок. Значит, автор нам обещает, что мы будем зарабатывать более 30 тысяч рублей в неделю. Тут вот какие-то картинки, фотографии, что делать нам не нужно. Здесь вот автор пишет, что эту схему заработка она совершенно случайно узнала, и не думала, что так можно зарабатывать. Ну, в принципе, как говорит автор в курсе, что она искала какую-то информацию в интернете для себя, и вдруг она поняла, что таким способом можно зарабатывать. Значит, все мы, глядя на продажник, понимаем, что нужно будет искать какие-то картинки и загружать их на специальный сайт, за который нам будут платить деньги. Конечно, а схема интересная, да? Как будто вот мы сами представили, что делать. Всем кажется, что это все легко и просто. А что же за такой сайт интересный хочется узнать? Где за картинки нам будут платить? Но на самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд. Конечно, я так понимаю, что автор с помощью вот такой вот уловки делает хорошие продажи. На самом деле суть заработка немного в другом вернее, значительно отличается от того, что мы как бы, представляем себе на первый взгляд, значит, суть заработка заключается в следующем. Мы с вами регистрируемся на сайтах, где люди заказывают различные там, авиабилеты, или же там бронируют жилье, там, транспорт какой-то на прокат они там берут, ну, что-то вот такое. Регистрируемся там, к примеру, мы хотим с вами рекламировать такую услугу, как заказ авиабилетов в Турцию. Тут мы идем с вами в поиск, ищем картинки различные с изображением Турции. Но тут я уже не буду раскрывать все секреты, так как мне кажется, что метод действительно рабочий, поэтому не хочу я как, нарушать авторские права данного автора скажу правду да, что автор предлагает бесплатный способ и вот на одном каком-то вот таком секретном сайте мы с вами будем добавлять эти картинки и по этим же картинкам заинтересованные люди будут попадать на вот этот сайт заказывать билеты и возможно их покупать да, в дальнейшем и оплачивать и мы будем получать вот комиссию. Скажу честно, я зарегистрировалась на этом сайте и хочу попробовать. Но единственное, думаю, что этот бесплатный способ я пробовать не буду, а пойду-ка и закажу платную рекламу в одной из тизерных сетей. В принципе, сейчас лето, все люди едут в отпуска. Там, на том сайте можно заказывать и билеты на поезд, помимо самолетов. да, Поэтому можно... Попробовать создать разных объявлений, посмотреть, какие будут работать. Я имею возможность вложить денег в платную рекламу, потому как тратить время на бесплатный способ у меня нет. Но если оно у вас есть, можно попробовать. Единственное, я хочу сказать, что автор предлагает нам всего лишь вот один способ рекламы. Я думаю, что будет сейчас конкуренция в связи с тем, что курс хорошо продается, да, много людей его купило, и люди все отправятся на этот сайт э, давать там рекламу бесплатным способом. Я думаю, что, тем более, как автор показал на примере, что, э, ну, как она делала, да, отдых в Турции, и там э, описание, там, дешевые билеты – ну, что-то такое. Я думаю, что сейчас большинство покупателей данного курса сделают все то же самое. Они даже не подумают о том, что можно какую-то другую страну попробовать выбрать. Поэтому даже если вы купите курс и будете пробовать этот бесплатный способ, я вам сразу говорю, что Турцию оставьте в покое. Даже попробуйте не авиабилеты, а там лучше на поезд билеты или еще что-либо там в описании давать. В общем, что, все, что есть на сайте, пробуйте, чтобы не было у вас конкуренции. Иначе я считаю так, что данным способом можно и нужно зарабатывать именно вот сейчас в сезон. Хотя я думаю, что полететь в Турцию можно и зимой, и прекрасно там отдохнуть. Но большинство людей делают это летом, поэтому сейчас самое время зарабатывать. Единственный момент, я зарегистрировалась на сайте и получила такое письмо, что на почту «Спасибо за регистрацию, в ближайшее время с вами там как-то свяжутся». Прошло уже примерно ну, минут сорок с момента регистрации моей. Пока что письма никакого я не получила еще. Поэтому не знаю, когда я его получу. Там будет в этом письме все рекламные материалы, там партнерская ссылка моя, поэтому я вот жду. Сразу, как только я получу это письмо, я отправлюсь на сайт, где я буду давать рекламу, все это сделаю и подожду результатов. Потом сообщу вам о результатах. Так что вот такие дела. Хотите, подождите, я вам сообщу о результатах. Или же пробуйте сами. Единственное, да, именно по курсу я не буду работать, бесплатный способ пробовать не буду. Поэтому не знаю, может быть, бесплатный способ еще лучше сработает, чем мой платный. Ну, посмотрим. Как бы сейчас загадывать не буду, не могу ничего сказать. Сейчас на данном этапе я заканчиваю свой обзор. Всем спасибо за внимание, всем удачи. Ожидайте следующего обзора по данному курсу уже с результатами.